это директор фонда русь сидящая ольга романова ольга сто лет вас не видел здравствуйте как вы поживаете здравствуйте матвей ну я думаю что как всех короткий ответ тем не менее, я надеюсь, что ну, этот Новый год нас как-то вывезет. Да. Ну, ну что, ну нельзя же так с нами обращаться, правда? Ну, ну лучшая, как совесть надо блашутка, иметь. Лучшая блошутка 1 января никому не рассказывать о своем новогоднем желании, а то не сдохнет. Ой, слушайте, тут была карикатура замечательная. То ли кто-то сделал из украинцев, то ли написали. Ну, там надписи на украинском языке. Там сидит Дед Мороз, не знаю, может, вы видели, в очках классический такой, с бородой и так далее, со столом. Там подарки какие-то, и он держит пачку писем. Значит, пачку писем держит, и так смотрит на письма. И задает вопрос стоящему рядом эльфу или гному, знаете, которые ему помогают. Он говорит, и что, все письма такие? Тот говорит, да, все с одной просьбой, и держит в руках ружье с оптическим прицелом. Ну и вот знаете эту знаменитую карикатуру, когда длинный список такой, и Санта читает и говорит, да шо, и вам киллер, что ли? Ну, в общем, короче, отвязались. Сейчас я вам покажу видео, очень смешное, так прошла новогодняя ночь в Москве с любимыми народными забавами, катанием на автозаках. Давайте посмотрим. Ничего, на камеру опять же вам говорю. Я средство Красная площадь закрыта для посещения до 7 часов утра. 1 января 2023 года концертные программы и запуск фейерверков проводиться не будут. Uh, у меня к вам технический вопрос. Вот э, почему они бросали людей в автозаке? Люди ничего вроде такого не делали, слава Украине, не кричали, ничего такого не было. Я знаю, я прочитал, что в Санкт-Петербурге, может, вы поправите меня, там чуть ли не две тысячи человек задержали. Это что, просто зрителям объясните, это по какому поводу? На всякий случай нельзя собираться, но вы знаете, вообще двадцать второй год у нас был рекордом по задержаниям в России, 20 тысяч человек – это рекорд последнего десятилетия. 20 тысяч человек – это те, кто были задержаны, в отношении которых были составлены протоколы, кто потом пошел под суд, под штраф, под сутки, ну, или под уголовный срок. Это 20 тысяч отчаянных людей, это 20 тысяч людей, которые переписывали ценники, которые выходили с плакатами, это это много или мало? Ну, в условиях России это, конечно, много. 20 тысяч честных людей. Причем я знаю одну прекрасную петербурженку. Она искусствовед, женщина очень сильного возрасте. Она не пропустила ни одного выхода. Она все время выходит в, гости, в гостиную двору с протестами. Она ни разу не была задержана. У нее есть свое ноу-хау. Она выходит с тортом. И вот это почему-то, да, оберег ее не задерживают. Но она всегда выходит и высказывает свое мнение. И в Новый год, тем более, когда ну, мы привыкли загадывать желания, люди все-таки выходят на улице, несмотря на то, что там было очень много надеждой случайных прохожих, но люди, у которых есть совесть, осталась боль, осталась честь. Остался и разум, и логические цепочки нормально, не в голове. Они не могут не выйти. Они не могут не выйти. А, менты, а которые... вот объясните мне, Оля, а почему они закрыли Красную площадь? Он что, боится, что эта молодежь начнет кидать, штурмовать, разобьет мавзолей, вытащит чучело Ленина? Вот, вот это уже, вот это работает? Ну, я думаю, что это было связано, прежде всего, с тем, что э, днем 31-го, но ну, ближе к вечеру, э, некий гражданин, которого назвали Дмитрий М., э, пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. И э, это, безусловно, было расценено как теракт. Они боятся всего. Вообще всего. Всего. Хорошо. Вот опишите состояние российского общества вообще сейчас. Знаете, Матвей, у нас с вами есть один общий знакомый и человек приятный, наш друг, который бывает и у вас частым гостем, и которого все знают, Он, ну, очень мой хороший друг и собеседник, и я с ним вчера разговаривала, ну, мы с ним просто выпивали по скайпу, соскучились, и я его спросил, говорю, послушай, ты, ты умный, ты эксперт, я тебя слушаю, я тебя читаю, и ты все время объясняешь, что случилось. С нашим обществом, что случилось с россиянами, что случилось, почему все так? Вот мне сейчас объясни еще разочек, я не понимаю, он говорит, Ты знаешь, я тоже. Просто когда за этот вопрос должен отвечать. И я отвечаю: кто как я могу объяснить, но внутренне я не понимаю. Поэтому я тоже могу сейчас сказать очень много красивых, умных слов, но. Мне кажется, мы еще... Нам не хватило года, чтобы все это осознать. Не хватило. А будет новая волна мобилизации, как вам кажется? Да, мне кажется, это выступление Резникова, оно, оно очень точное. Оно вообще было замечательным. И сразу вспоминается, как все смеялись, ну не все, но очень многие смеялись, когда год назад, ровно год назад, американская разведка рассказывала про 16 февраля, что 16 февраля Путин развяжет войну. И можно сколько угодно не доверять, ерничать. Но это будет, конечно, будет. Конечно будет. И границы закроют, объявят военное положение? Вот все, как говорит так. Резников? Я думаю, что границы закроют. Может быть, не в начале января, а может быть, в феврале, но границы закроют. Я думаю, что явно не для всех и будет какая-то лазейка. Может быть большая, может быть небольшая, но границы закроют, да. И совершенно понятно, что Путину важно даже мне выиграть эту войну, это невозможно. Эту войну выиграть Путину невозможно, он уже проиграл, и про это было много сказано, и это очевидно совершенно. И то, что Путин объявит своему подвластному населению, я бы сказала, подданным, что он войну выиграл, все равно это не, не играет никакой роли. Он может объявить все, что угодно, ему это не важно, ему уже и пиар не важен. Совершенно понятно, что он спасает себя, он спасает себя, и для этого не пожалеет никого и ничего. Хорошо, а вот я все про ту же песню: а молодежь опять побежит. Я вот не вижу сейчас очередей. Как-то слова его восприняли Резникова несерьезно. Так, а, вот как-то не так. очень. Мне кажется, народ понял. Да, также несерьезно. И плюс ко всему все уже увидели вот эту вынужденную беспомощность, вот эту вот такую локальную стратегическую беспомощность, когда Люди приходят к они считают, что проще сходить, чем не сходить, потому что меньше неприятностей, если сходить. А если сходить и на завтра сбор, то бежать тяжелее, чем не бежать, а лучше пойти. И отправить на войну, и легче отправиться, чем сбежать из эшелона, и легче взять в руки оружие, чем сбежать уже с линии фронта. Ну а убить-то кубили. Всем легче. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, для кого правильное видео, а для кого трагическое. Значит, вот как отметили Новый год. Российские частично мобилизованные во время оккупированной Макеевки, где, объясню, они поселились вот в этом здании. И в этом... В этом здании в новогоднюю ночь в ноль часов одну минуту там было порядка 600 человек. Еще раз, 600 человек. Посмотрите, Ольга, на это здание. Вы только что его видели. И посмотрите, да. что было потом. Значит, по сейчас мы вы потом прокомментируете. Я просто хочу показать парочкам. Но есть такое Russia Today. Там сказали, что А, Раша Тв Ну, имеется в виду Russia TV <смех> не увидел. Э, да. да, значит, там сказали, что смерти нет, так как это не умерло 600 русских военных. А они, ну, вот вы знаете, как принято говорить, отрицательно живые. Это я, конечно, ёрничаю, но вот давайте посмотрим. Ребята, которые сейчас защищают нас на передовой, и напомнить им, что смерти нет. Смерти нет. А теперь я вам прочитаю то, что написал об этом э, преступник и негодяй и подонок Игорь Гиркин, который, вы знаете, экстерриториален, которому все позволяется и так далее. Объект, в котором располагалось энское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью. А вы знаете почему полностью? Это потрясающе. В результате детонации боеприпасов, боекомплектов, которые были складированы в том же здании, уничтожена также практически вся военная техника. Состоя... Стоявшие впритык к зданию без малейшего признака маскировки. По количеству жертв, до сих пор, в общем, пропавшие и так далее, и так далее. Но вы видите, вот развалины, и там было где-то 600 с хвостиком людей. Вот такая вот история. Вот так э, за бесконечные бомбардировки э, Украины, э, мы в начале программы показывали, Всю новогоднюю ночь, всю новогоднюю ночь. Украина так ответила. На сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту российские власти подтвердили гибель 63 человек, а мы с вами видели развалины. Этого не может быть, чтобы 63 человека. И что меня совершенно поразило, я прочитала официальные сообщения, там тасовки всякие. Знаете, кто во всем этом виноват? сами военные, сами военные, причем сами, вот, вот не те, которые, которые послали 600 мобилизантов вот так вот на фронт и так вот разложили их в ПТУ, не те, кто положил технику в подвал и снаряды и вокруг разложил, а они сами виноваты, мобилизанты, потому что они включили мобильные телефоны и стали в 0000 звонить своим родным поздравлять с Новым годом. И, конечно, запилинговала украинская разведка, и, конечно, прилетел снаряд. Вот кто виноват. Виноваты они сами, прочитала я в официальных сообщениях ТАСС. Они же сами и виноваты. Это абсолютно, конечно, циничный, безнравственный российский подход. Сами виноваты, что родились в России, сами виноваты, что родились с мужиками, сами виноваты, что пошли в военкомат, сами виноваты, что поехали на фронт, сами виноваты, что согласились... Лечь спать в ПТУ, сами виноваты, что взяли мобильный телефон и позвонили своей маме, жене, детям, и в этот момент погибли. Сами виноваты. Ну, отчасти, отчасти так, потому что у дорогих россиян были все возможности. Все возможности сказать «нет». Все возможности. У них были все возможности. Мы сейчас видим первые суды над отказниками. Над теми, кто отказался продлевать контракт или отказался выполнять контракт, который был ранее подписан, кто отказался быть мобилизованным, мы видим суды. И вот пока максимум получил человек в Приморье на Дальнем Востоке один год восемь месяцев общего режима, он будет жив. Один год восемь месяцев он будет жив, его совесть будет чиста, он не будет военным преступником, он никого не убил в Украине. Он туда не поехал, да, он за это получил срок, но у него впереди жизнь, возможно, очень большая жизнь и честная. Он никого не убил. И это гораздо, гораздо лучше и честнее, чем валяться под обломками ПТУ в Макеевке, что есть Украина, совершенно чужая, чужая, не ваша, не ваша, дорогие россияне, земля. Чего там делали? Что вы там забыли под Макеевкой? Кто вас звал? Хорошо. А вот Путин, например, объявит новую войну мобилизацией. Вот точно так же чмобики пойдут? Или они уже будут не чмобики, а просто мобики? Не частично, а полностью. Они точно так же пойдут на убой, потому что, ну а что делать? Мамочки также будут обнимать их и говорить звони сынок, вот точно так же все будет? Это совершенно удивительно, потому что э, такого не было при нашей жизни. Э, мы видели матерей, которые протестовали против отправки своих детей в Афганистан. Э, когда мы еще были э, юными, это были наши ровесники, э, наши мальчики из нашего класса. Я помню их мам, я сама из гарнизонной школы. Мы помним, помним Чечню, помним этих матерей, которые в первую, вторую чеченскую компанию, они сами ездили по Чечне, сами искали тела или сами искали своих детей и не боялись выйти. И из этого движения поднялся Комитет садовских матерей. Комитет садовских матерей сейчас есть в 60 городах России. И вот глава садовских матерей Валентина Меликова, который очень много лет, десятилетия знает эту организацию, говорит, а сейчас матери. Не обращаются. А вот сейчас что-то случилось, что-то случилось, вот этот вот очень важный вопрос. Что-то случилось с людьми, населяющими Россию. У них пропали инстинкты, самые важные инстинкты. Инстинкты самосохранения, инстинкт жизни, самый главный инстинкт сохранения собственного потомства, собственных детей. А, вот, это, а, вот эту важную штуку, которую не смогли сделать ни Советский Союз, а, ни вот эти вот а, любимые Путиным лихие 90-е, да, вот никаких инстинктов они не убивали. А вот тут за 20 лет убиты очень многие именно инстинкты, природные инстинкты. Мать дитё... я хочу уточнить, Оля, извините. Вы хотите сказать, что в Комитет солдатских матерей, я думал, он умер давно? А вы говорите, Нет. что он жив и даже в 60 городах, что матери туда не обращаются? Нет. Нет, матери отдают своих детей. И это большая загадка. Это большая загадка. И мы разговаривали с Валентиной Мельниковой. То есть они готовы предоставить юристов. Они готовы сделать все, они предоставляют. Собственно, и Агора предоставляют. Очень многие организации обращаются. Единицы. Единицы. Действительно, те, кто не хотел идти, те, кто категорически был против, они все уехали. Те, кто просто боялся, все уехали. А остались люди, остались матери, остались дети, которые пойдут. Пойдут. Не потому, что они хотят убивать, а потому что, ну, а что делать? Все идут, и мы пойдем. Деды воевали. Вот это вот все. Ну вот, мы посмотрим следующее видео, видео номер 7. А вот кладбище на Кубани, заполненное вагнеровцами. Вот давайте посмотрим. А, вот э, редактор ирабдулина она уточнила мне сейчас, что эта вот новая часть кладбища она все время пополняется, кресты стоят, э, веночки лежат аккуратно. Э, вот, а вот э, Божин, вот этот вот э, значит, кувалдный убийца, э, который сейчас не который сейчас не по чину себя ведет, э, не, непонятно на что, рассчитывая. Вот видео, где он привез кувалду на базу «Вагнер» в Краснодарском крае. У них и там база есть. Ну, давайте посмотрим. Новую разработку привез, да, вооружение? И надо, чтобы вы продумали, каким образом э, обучать, чтобы ясничный состав умел обработать. Да? Сами изучите сначала, отработаете, разберетесь э, с техникой применения, да, со всеми нюансами. Передаю пока в одном экземпляре. Так, торже, это строго осуждается, после не И контракт закончен. А вот это вот вторая часть это он пришел в Морг, где убитые вагнеровцы, и он с ними прощается и говорит фразу: Контракт закончен. Вот э, такая э, Мир Чудовищ, Мир Химер, я бы сказал. Каждый день нам приходит письма. Вы знаете, сегодня утром сидящее пришло письмо. Оно длинное, я вам прогенты почитаю. Это пишет жена, но уже вдова. Адекватная женщина, вот только что только что убитого, только что убитого человека. Вот у меня вот есть его, как ни странно, военный билет. Я вам сейчас его покажу. Обратите внимание, на этот военный билет человек снят на военный билет в тюремной робе. Он на военном билете, военнослужащий в тюремной робе. У нас есть все его все его данные. Там очень занимательная история. Значит, он был осужден по статье «Разбой». Зовут его Корчагин Сергей Владимирович. Значит, что случилось? Да, был завербован в «Вагнер». И попал он почему-то в военную часть номер 08807. Как он туда попал, история умалчивает. 19 сентября был от него звонок, что он уезжает. До свидания, его завербовали. Значит, 20... 20, октября... 20 сентября он позвонил из Нижнего Новгорода, из колонии, где собирали все этапы, видимо, в один большой. 22 октября он погиб. Его привезли из Ростова-на-Дону В самолете. И теперь я пишу письма. Писала в ГУФСИН, писала везде и получает ответ. Такой же, как у многих, пишет она. Его этапировали, а с территории России его никто не увозил. Нет, нет, нет, он по-прежнему сидит в Ростовской области. При этом военный билет ему выдан 20 сентября. Тогда как, причем он был выдан почему-то в Луганске, на территории ЛНР. Военная прокуратура пишет, что мы ни при чем. Сами езжайте в разбирайтесь с этой воинской частью. Написала полномочия представителя президента по правам ребенка. А в обал военкомате по телефону ответили: скажите спасибо, что мы вообще вам сообщили, что он погиб. Вот и все. Военная часть 08-807, седьмая мотострелковая бригада, второй городской корпус. Вторая бригада рядовой. И вот как он попал туда из АК-1 суховодная, неизвестно. Но кроме военного билета прислали справку о гибели и транспортировке гроба. Она успела снять военный билет, копию военного билета нам прислала. Потом у нее военный билет, этот самый, все документы отобрали. Этот военный билет выдан на территории ЛНР, так называемой территории ЛНР. И вот, пожалуйста, и всем глубоко наплевать, скажи тетка, спасибо, что мы вообще тебе сообщили о его гибели. Единственное, что я хочу сказать, что всегда, всегда можно настоять на своем и отказаться. Если нас смотрят россияне, они нас смотрят, всегда можно отказаться, всегда можно упереться и сказать «я не пойду». Я не пойду не на свою войну. Это не наша война. Эта война должна быть закончена. Я не пойду в Украину. Я не пойду убивать украинцев. Это всегда можно сказать и на этом настоять. И вас не возьмут с таким настроением. Да, ну и история. Ну и история. Офигеть. А, так, а, ну и что мы будем иметь в 23-м году? Твои прогнозы. Ну, мне очень хочется 2 января говорить о хорошем. А, очень хочется. Но, но действительно год хорошим не будет год хорошим не будет это будет год, год когда война будет продолжаться и я вижу как европа устала от войны но я очень надеюсь я очень надеюсь что эта усталость не скажется хотя сказывается конечно о поставках вооружений украине потому что весь мир должен помочь украине выстоять в этой войне, победить в этой войне и самое это главное. Я очень надеюсь, что в двадцать третьем году у россиян начнут какие-то глаза открываться или хотя бы как-то восстанавливаться логические связи в голове. На это мало шансов, но но может быть, может быть что-то начнется, может быть что-то начнется. И, может быть, это всеобщая мобилизация, которая не будет названа всеобщей, тоже каким-то образом начнет открывать глаза. Что история с Макеевкой поможет открыть глаза. Еще таких историй будет много, к сожалению. Люди должны, конечно, перестать гибнуть и... Россия должна уйти в свои границы и разбираться сама с собой, оставить в покое, оставить в покое Украину, оставить в покое Грузию, Балтию, Кавказ. Должна разбираться сама с собой. Я очень на это рассчитываю, что хотя бы это случится. Хотя бы случится это. Ну, если говорить уже о, о чуде и о том, что все говорят, ну и что, и вот Путина не будет, и что. Да уже хорошо, уже хорошо. Уже хорошо, да. Как минимум. Задача минимум, задача максимум. Ольга Романова, директор фонда «Руссидящий». Оля, спасибо большое вам. И хорошего Нового года. Пусть хотя бы часть наших надежд, в том числе и главное пожелание, исполнится. Спасибо, что вы были с нами. Благодарю вас. Thank <laughs> you.